Утром мы выходим из Лутры. Я могу притормозить уже, если что. Сильный ветер мешает поднять якорь и сносит на мелководье. Во время подъема якоря чуть я не посадил яхту на мель. Но благо дал задний ход на 4000 оборотов в минуту. И задним ходом выскочил, как пробка из бухты этой. Второй день дует ураганный ветер. Какие-то ужасные волны, у нас чуть не посмывало за борт, поэтому мы и решили надеть спасательные жилеты. У нас есть возможность хорошо походить под парусом. При попутном ветре в 29 узлов для хорошего хода нам хватает одного стакселя. До порта Ливади на острове Сирифос должны пройти 23 мили. После острова Пипери ветер стихает до 17 узлов. И можно снять спасательный жилет. Несмотря на ранний приход, в порту Ливади мало свободных мест. Чтобы не упустить место для стоянки, нам приходится причаливать на перегонки с другими яхтами. Вода нам не нужна, поэтому за стоянку в Ливаде мы платим всего 6 евро. В Ливаде оказался самый лучший пляж из тех, которые встретились на нашем пути. И мы с удовольствием искупались в теплой воде. Столица острова Серифос красиво расположилась на горе. К ней ведет живописная пешеходная тропа. Табличка у подножия горы гласила, что пешком путь наверх занимает 50 минут, и это охладило наш туристический пыл. Впервые за два дня мы стоим в спокойной гавани и можем с удовольствием выспаться. Утром запланированное время выходим из Левади. Сегодня у нас переход от порта Левади до порта Парики на острове Парос. Нам надо пройти 32 мили. Дует юго-восточный ветер. И мы прямым курсом идем в парики. находится далеко от Афин, поэтому с местами для стоянки проблем нет. Строгий представитель местной власти указывает нам место стоянки и помогает пришвартоваться. В Паросе мы собираемся пополнить запас воды, поэтому стоянка обходится нам в 12 евро. Наиболее известная достопримечательность Парики – церковь Панагии о ста Еще есть руины венецианского замка, ветряные мельницы и даже античные кладбище. Вечером после ужина с удовольствием гуляем по узким торговым улочкам старого города.